Я помню, как-то посетил одного еврейского мужчину, это уже был пожилой человек, и мы с ним говорили о будущем. И он мне сказал, «Лёня, какое будущее может быть у меня? Я живу только своим прошлым. Вот раньше я был зам секретаря райкомпу. Меня на машине возили, мне пакеты носили, меня там э, дачу я имел». И туда меня приглашали, и везде я был почетным человеком и все остальное. А сейчас что? Я никому не нужен. И будущего у меня нету никакого. Вы знаете, я, вспоминаю эти слова, подумал вот о чем. Человек жил и думал, что это вот то озеро, в котором, знаете, он пьет, наслаждается. Это озеро, которое будет вот таким постоянным в его жизни. Но вдруг оказалось, что это озеро превратилось в мираж. Все знают, что такое мираж, да? И, конечно же, если говорить о миражах, то мы прекрасно с вами, наверное, знаем и понимаем, что все миражи, они чаще всего, знаете, случаются с людьми, которые находятся в пустыне. Наверняка вы об этом слышали, читали, или, может быть, как посмотрели смотрели что-нибудь, да, по этому поводу, что мираж часто происходит с людьми, которые находятся в пустыне. Я неоднократно слышал, как люди говорили, «Моя жизнь сегодня как пустынь». Я не знаю, может быть, вам приходилось говорить так. Я даже помню, как я сам говорил, моя супруга иногда говорила, что мы проходим через пустыню. И знаете, когда верующие люди говорят о том, что есть пустыня в моей жизни, то это подразумевается, что есть какие-то трудности, какие-то переживания. Да? С какими-то мы сталкиваемся в действительности такими моментами жизни, которые, может быть, как-то нас потрясают. И знаете, в этой пустыне, когда мы находимся, мы жаждем. Чем это жаждет? Да? И каждый, возможно, жаждет чего-нибудь своего. Кому-то нужен какой-то ответ, решение какой-то вопроса, может быть, исцеление или что-нибудь еще. И вот это желаемое, пока ты его еще не получил, оно выглядит как мираж. Вы согласны с мной? Может быть, ты его представляешь, уже ты его видишь, но ты еще не, не можешь его ощутить, ты не можешь его взять в свои руки, ты еще не получил его. И это выглядит как мираж. А, знаете, я вот размышляю о чем. Сегодня для многих людей, в действительности, знаете, их ожидания, они превратились в мираж. И разговаривая с одним человеком, он сказал, что он купил землю. Он строит там два дома, и, знаете, он очень сильно вложился, одолжил банке деньги, и когда вот началась эта ситуация в мире, он говорит, я сильно переживаю, мне страшно. Я говорю, о чем? Ну вот если я лишусь работы, то все мои надежды как бы рухнут, все мои ожидания исчезнут. И в действительности, знаете, вот этот его мираж, он улетучится в один момент, и он увидит, что в действительности ничего нету, кроме голой пустыни. Потому что все его ожидания оказались просто миражом, который вот есть и которого уже вот нет. Знаете, многие боялись в начале того, чтобы заболеть. Потом многие люди стали переживать о том уже, чтобы не заболеть, а о том, чтобы не голодать. Переживая о том, что потеряется работа. И мы видим, что все, все больше нагнетается такая ситуация, в которой в действительности, знаете, люди чего-то ожидают. И для многих это все будет только мираж. Который пройдет, и кроме пустыни не останется ничего. Вы знаете, если посмотреть на пустыню, как на действительности такой библейский образ, мы можем увидеть, что пустыня, она имеет в себе как бы два таких важных значения. С одной стороны, если мы рассматриваем пустыню в Библии, то мы можем увидеть, что это место лишений, опасности, нападений и наказаний. То есть то место, через которое, когда человек проходит, он в действительности испытывает какие-либо трудности. И, возможно, это может быть жажда. Конечно, когда есть о пустыне, всегда жажда о том, чтобы пить, да? И миражи, которые человек всегда видит, это миражи, связанные с озером, или с водой, или с каким-то оазисом, где он может, наконец-то, знаете, прийти и припасть к этой холодной воде, напиться, утолить свою жажду. Но если пустыня какая-нибудь другая, это болезнь, которая тебя тяготит уже долгое время, и твой мираж, он как бы заключен в том, что вот, наконец-то! Я сейчас помню эту женщину, которая страдала 12 лет кровотечением, да, помните? Ее миражом было то, что наконец-то, может быть, какой-нибудь врач ей поможет. Но для нее реальным озером стал Мессия Иисус, вы помните, да? когда она получила свое исцеление. И вот эти миражи, они всегда есть пустыни, и не всегда, может быть, они кажутся именно той водой, которая нужна человеку. Но также пустыня в библейском смысле означает место, где Бог избавляет свой народ, где Бог заботится о своем народе и где Бог являет себя. Вы знаете, если вы еще не были в пустыне, то я просто уверен, что вы еще не видели славы Божьей в своей жизни. – Аминь! – Если вы не были в пустыне, если вы не проходили через какие-то трудности, если вы еще не жаждали, если вы не видели этот мираж, и этот мираж не превратился в озеро в виде Господа Бога нашего, то вы еще ничего не знаете, и вы еще ничего не получили. И на самом деле, вы знаете, еще мираж в вашей жизни не превратился в озеро. Мое сегодняшнее послание так и называется. Мираж превратится в озеро. И я в действительности желаю, чтобы мираж, который есть в твоей, в моей жизни, он сегодня превратился в озеро. В озеро, в котором на самом деле ты сможешь напиться, Озеро, в котором ты найдешь ответы на свои вопросы. Озеро, в котором ты получишь исцеление. Прекрасное послание. Вы знаете, я читаю сейчас книгу Исаии. Все эти дни размышляю над ней. И вот Исаия 35 глава. Великолепная песня, которую Исаия поет о славе Божьей поет о том, как на самом деле пустыня расцветет, как озеро превратится, вернее, мираж превратится в озеро. И он говорит такие замечательные слова. «Возвеселится пустыня и сухая земля, возрадуется страна необитаемая и расцветет, как нарцисс, великолепно будет свести и радоваться, будет торжествовать и ликовать, слава Ливана даст ей и великолепие Кормила и Сарона» они увидят славу Господа, величие Бога нашего. Конечно, мы знаем исторически, что исая когда провозглашает это пророчество, то еще на самом деле не пришла даже пустыня в жизни еврейского народа. Потому что он говорит здесь в первую очередь о заосвобождении из Вавилонского пленения. Но в то время, когда он пророчествует, еще народ даже не находится в этом пленении. И это уникально. Почему? Потому что задолго до того, как это произойдет с еврейским народом, Бог уже задолго через Исаию утешает свой народ и говорит о том, что придет время, когда пустыня зацветет. Они еще не видят этой пустыни. Они еще как бы не понимают, что сегодня есть приходит такое время, когда станет совсем трудно, когда станет совсем тяжело. Но Бог, заботясь о Своем народе, Он уже предупреждает и говорит, что пустыня зацветет. И это означает, дорогой мой, что если вдруг сегодня окажется та ситуация, что ты будешь в пустыне, то для тебя есть слова от Господа, который говорит: «возвеселится пустыня». И ты, находящийся в этой пустыне, будешь веселиться и радоваться, потому что она зацветет». Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие. Скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь. Вот-вот Бог ваш придет, общение, воздаяние Божие. Он придет и спасет всех. Вы знаете, мне, как и вам, как каждому человеку свойственно в тот момент, когда в действительности что-то приходит сложное, трудное, приходит какой-нибудь момент, когда ты понимаешь, что есть какая-то неопределенность, есть э, какой-то подкатывает страх, что что-то может произойти не так, или как-то что-то там разрушится, рухнут твои планы, или ты потеряешь что-нибудь, особенно если это касается вопроса жизни или здоровья, или что-нибудь еще. Что происходит? Руки собывают, колени дрожат. Или как бы, знаете, такое ощущение, что вот оно, подшатнулся ты, и как бы нету сил для того, чтобы стоять в действительности, для того, чтобы двигаться вперед. А враг приходит. Он приходит с одной определенной целью. Украсть, убить и погубить. Он приходит для того, чтобы разрушить веру твою. Он приходит для того, чтобы обмануть тебя. Он приходит для того, чтобы, знаешь, ты зашел с этого пути, на котором ты стоишь и двигаешься в вечность. И Господь знает, что бывают такие моменты, когда колени подкашиваются, руки опускаются, и люди говорят, да будет как будет. И приму все как должное. И соглашается с со обстоятельствами, которые вокруг них. Пустыня так пустыня. Если надо погибнуть, то я погибну здесь. Но Бог говорит, пустыня это место в котором является моя слава. Пустыня — это место, в которое ты, когда попадаешь, то должны укрепиться твои ноги, утвердиться твои руки, потому что если ты ползагаешь свое сердце, упование на меня, то ты в конце концов увидишь славу мою. И вместо какой-то горести, Вместо какой-то печали придет радость, придет веселье, потому что здесь сказано, что Господь воздаяние, Он придет и спасет всех, какой бы ты в пустыне сегодня не находился или вдруг окажешься в скорости. Ты должен помнить, что Господь приходит в эту пустыню для того, чтобы спасти всех, в том числе и тебя. «Еще раз укрепите ослабевшие руки, утвердите колени дрожащие!» Тот, кто робок сегодня душой, должен услышать это. Бог говорит, «Будь тверд, не бойся!» Вы знаете, Исаия вообще, он вдохновляющий пророк, несмотря на то, что он говорит о многих бедах, о многих проблемах, но сколько раз он повторяет эту идею того, что «не бойся!» Не устрашайся, я поддержу тебя, я укреплю тебя, я буду с тобою. И сегодня мы пели как раз в одном псалме, это тоже были слова из пророка Исаия. О том, что я укреплю и поддержу тебя. Что бы сегодня в нашей жизни не происходило. Или может быть ты окажешься в пустыне завтра. Нету повода для того, чтобы бояться. Бог, Он не дает нам духа страха. Бог, Он дает нам дух, который взывает Авочи, дух усыновления. Он говорит, ты дитя мое, я позабочусь о тебе, я помогу тебе, я избавлю тебя. И Он говорит, что у Бога есть общение.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 Ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки. Мне так радостно слышать эти слова. А сколько раз мы пели это в псалме? Вы поете этот салон, да? Где глухие будут слышать, хромые будут плясать? Действительность. когда мы поем об этом, когда мы читаем это, вы знаете, в чем есть разница между тем, когда слышали это евреи пророчество времени Исаия и нами? Они слышали, они смотрели на Исаия. Ну, для них это было чем-то невероятным. И если они в действительности верили Ему, то они понимали, что речь-то идет о том, что когда придет Мессия, это произойдет. Именно по этой причине, если вы помните, в Евангелиях описывается, как Иоанн Креститель или Иоанн Погружающий, помните, посылает своих учеников к Иисусу, и говорит, ты ли вообще Мессия, или нам ждать другого? И с одной стороны, Иоанн имел откровение, накануне того, что он послал своих учеников, он имел откровение, что Иисус является Мессией. Вы помните, когда он его погружал в он получил откровение, и он сказал, я не могу, да, я недостоин там разрезать обувь на ноги Но в то же самое время мы видим, что проходит время, и, наверное, Иоанн не видит того, чего он как бы там ожидал в полноте, может быть. И он задается вопросом, ты или тот, или нам ждать другого. В Матфея 11 главе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 Знаете, мы имеем преимущество по сравнению с народом Израиля, который жил во времена Исаия. Преимущество нас заключено в том, что уже эти события начали происходить, и мы те, кто верует, что Мессия Иисус и есть обещенный. Есть Тот, Которого так долго ожидали, и Он тут утверждает это, говорит о том, что слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют. Сегодня для нас слова Исаи уже не должны казаться каким-то далеким будущим, по той причине, потому что это уже произошло. Мессия пришел, мертвые воскресают, храмы исцеляются, слепые видят, глухие слышат. И это все реально сегодня. Это все реально, потому что Мессия, Он продолжает действовать сегодня, несмотря на то, что Его физически нет вместе с нами, потому что Он действует Отцам в небесах. Но Он продолжает действовать. Еще есть очень интересное откровение, которое говорит Исаия в 32 главе, 15 стихе. Откровение, которое говорит, когда же наконец-то пустыня превратится в сад. Он говорит 32 глава 15 стих: "Доколи не зальется на нас дух свыше, и пустыня не сделается садом, а сад не будет считаться лесом". Другими словами. Исайя говорит, что эти действия в особенном порядке, когда пустыня станет превращаться в сад, начнет происходить тогда, когда будет излияние Духа Святого. Для народа Израиля это было что-то нечто, знаете, в действительности большим миражом, которым мог бы оказаться озеро. И многие те, которые верили, они ждали, что Мессия придет. Мы сегодня с вами в лучшем положении. Потому что мы уже знаем, что Мессия пришел. Многие из нас уже испытали это на себе, примирившись с Ним. Мы уже с вами знаем, что было излияние Духа Святого в день Пятидесятницы на праздник Шавуот. И все это стало иметь движение. Все это стало преобразовываться. Пустыня действительности, знаете, как духовно физически стало происходить, перевращаться в сад. Да, конечно, многие могут сказать о том, что, ну, если мы говорим о полноте, то и речь идет о полноте духовных благословений, дай аминь. Дай аминь. Но за ними следуют и другие всякие благословения, физические, душевные, материальные и другие. Я верю в это. говорит 35 говорит, и превратится призрак вот в озеро и превратится призрак вот в озеро вы знаете скажем честно я принял для себя это откровение что то чего я ожидаю возможно это выглядит как призрак но вот уже в скорости этот призрак станет большим озером. И так это мне напомнило о вере. Вы помните, что такое вера, да? Это то, чего нет. Но что ты ожидаешь? И то, что ты в результате получаешь. Поэтому, когда, знаете, есть мираж, может быть мечта, может быть какое-то желание, может быть просто какое-то ожидание, которое есть сегодня в твоей жизни. И оно выглядит пока не столько как мираж. Потому что ты еще не имеешь, не имеешь возможности это ощутить своими руками, почувствовать или что-то еще. Но ну, в конце концов, если ты в это веришь, как здесь сказано, что, находясь в пустыне, приходит Господь туда, и мираж превращается в озеро. Особенно потрясающе это, знаете, тогда, когда у тебя есть жажда по Господу. Когда ты жаждешь, когда твоя ну, внутренность, она наполнена жаждой, и здесь Исайя продолжает говорить, жаждущая земля превратится в источники вод, там, где было жилище шакалов, где они покоятся, будет место для тростника и камышей. Читая эти слова, знаете, я вспомнил, как на праздник Кущин сухот.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 Это Он сказал о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Но сегодня Иисус уже прославлен. Сегодня Дух Святой уже излился. Сегодня уже ты можешь прийти к этому источнику и пить. И кроме того, Сегодня ты уже сам должен быть источником, как здесь сказано в этом слове, чтобы из тебя истекали эти воды, живой воды. Пустыня превращается в сад. И даже если твоя жизнь просто сплошная пустыня, когда ты приходишь к Господу, мираж превращается в озеро. Ты становишься живым источником, из которого бьют фонтаны, Реки живой, это потрясающе. Вы знаете, какая надежда, какое великолепное будущее. И это не просто какое-нибудь строение коммунизма, которое вот рухнуло и нету его, и миражи остались миражами. И то, что оказалось озером, превратилось просто в прав, мираж. Нету ничего. Вы знаете, многие другие, которые сегодня думают о том, что они смогут что-то там получить, куда-то прийти, иметь какую-то вечность. Без Миссии Иисуса не будет ничего. Исаак говорит, и будет там большая дорога. И путь по ней назовется путем святым, нечестивый, нечистый, не будет ходить по нему, но он будет для них одних, идущий этим путем, даже неопытный, не заблудится. Вы знаете, это уже дорога не по пути, когда человек идет навстречу к мессии. Это дорога либо в Тысячелетнем Царстве. Это уже то место, в котором не будет ходить нечестивый. Это тот момент, когда, знаете, ну, кто-то может из нас попадет в тысячелетнее царство, а может, тоже уже сразу будет вечности, я не знаю. Я не хочу считать эти дни. Вы знаете, многие пытаются высчитывать что-то, как-то там исследовать этот вопрос и так далее. Мне тоже нравится все. Но я никогда не считаю и не думаю, когда это произойдет. Я знаю, что это будет скоро. Будет это при моей жизни, или я сразу иду в Вечность, в Его присутствие, меня это, честно говоря, не беспокоит. И я думаю, всех нас должно беспокоить одно. Чтобы в действительности, ставший на этот путь истины, на путь святости, чтобы никаким образом мы не могли свернуть с этого пути. Чтобы мы могли двигаться вперед и дойти до конца. И чтобы, знаете, не оказалось, что Мираж остался только Миражом. Но чтобы представление наше, наша вера, наше желание быть в присутствии Божьем вечности, в действительности стало великим озером в том отношении, чтобы это сбылось, и мы прибыли туда по назначению, оставшись верными, исходя с этого пути. движение там, да, то льва не будет там, и хищных зверей не зайдет на него. А будут ходить только искуплены. Сегодня, когда мы ходим, знаете, даже дорогую святость. Если лев, есть и хищные звери. Потому что дьявол продолжает ходить, как написано как рыкающий лев. Он продолжает ходить с одной целью, чтобы поглотить кого-то чтобы свести нас с этой дороги, чтобы мы отказались от этого пути. Но те картины, которые рисуют здесь Исаия, это уже тот путь, ставший на который уже никто никуда не сойдет, уже это все. Это уже моменты. Знаете, когда ты идешь, я скажу так, или по Тысячелетнему Царству, или уже Вечности, ты идешь, и там никогда ты не собьешься с пути. Потому что ты будешь находиться в присутствии Божьем, я буду находиться в присутствии Божьем. Это великолепное состояние. Может быть, мы сегодня мы еще не оцениваем это и не понимаем до конца, как это прекрасно, когда в действительности наступит это время. И возвратятся избавленные Господа, придут на Силла с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головой их. Они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся. Сегодня многие, может быть, устали уже от печали, устали от болезни, устали от действительности о воздыхании. Но когда мы там будем находиться в Его присутствии, говорит Гейтесае, будет только радость. Не будет никакой болезни. Не будет никаких больше воздыханий. Не будет никакого плача. Только радость. Как прекрасно это время, когда в Его присутствии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 Давайте еще раз подумаем вот о чем. Господь позаботился о нас. Он знает, что наша жизнь она бывает разной. Он знает, что есть переживания, есть слезы, есть болезни, есть различные какие-то страдания. И все это присутствует сегодня в мире. И это все присутствует среди детей Божьих. Знаете, я живу верой. Но на вещи люблю смотреть реально. Есть люди, которые говорят, нет болезни. Я говорю, как? Я так верю, нет болезни. Я тоже верю в то, что Господь исцеляет. Я верю, что Господь освобождает. Но сегодня еще по-прежнему есть болезнь, еще есть страдания, и также среди народа Божьего. И это все определенные пустыни, в которые время от времени кто-либо из нас попадает. Но я хочу, чтобы мы сегодня посмотрели на эти слова с надеждой, с верой, с упованием, в то, что любая пустыня, какая бы сегодня ни было в твоей жизни, будет веселье по причине того, что Господь приходит в эту пустыню для того, чтобы спасти нас. Господь приходит в пустыню для того, чтобы избавить нас от страданий. Господь приходит в эту пустыню для того, чтобы исцелить хромого, слепого, другого любого больного. Он приходит для того, чтобы, знаете, даже если наши духовные глаза вдруг как-то не видят или наши духовные уши не слышат, Он приходит для того, чтобы и глаза видели, и уши слышали. И самое главное, зачем я хочу сегодня остановиться? Любой мираж, который есть сегодня в твоей жизни, он станет озером если ты возложишь упование своему Господу, доверишься им, и будешь верно двигаться по пути святых. Мы можем сказать на это «Аминь»? Аминь. Давайте помолимся. Бог Авраама Исаака Якова, Великий Всемогущий, мы благодарны Тебе, Господь и Бог мой, за это утешение. Мы благодарны Тебе, Господь и Бог мой, за это упование. Мы благодарны Тебе, Господи Бог мой, за это откровение. Мы благодарны Тебе, Господи Бог мой, что Ты, Господи, через Исаю так хочешь нас сегодня воодушевить. Ты хочешь, чтобы мы в действительности, мой Бог, не, Господи, унывали. Ты хочешь, чтобы наши руки укрепились и колени дрожащие стали стройными, Господь. Ты хочешь, чтобы, Господи, наши сердца, они вновь обрели свободу и всякий здрав бежал во имя Иисуса. Ты, Господи, говоришь о том, что что бы с тобой сегодня не происходило, в какой бы пустыне ты ни находился. Ты, Господь, говоришь о том, что ты придешь и спасешь. Ты говоришь о том, что пустыня станет веселиться, и наша жизнь приобретет радость в присутствии Твоем. Ты говоришь о том, что, Господи, любой мираж, он станет озером. И мы благодарны Господь что сегодня в действительности жаждущий в Тебе находит источник воды живой. Жаждущий напаяется и становится сам источником воды живой. Мы благодарны Тебе, Господь, за Твое ободрение. Мы благодарны Тебе, Господь, что любая пустыня заканчивается и приходит в действительности радость Твоего присутствия. Мы благодарим Тебя за победу, Господь, в любой пустыне, в какой бы мы ни оказались. Мы благодарим Тебя и славим во имя Ишуи. Аминь.